Всем приветик. Совет от осознанности. Расклад плюс винтажные игральные карты. Так, здесь мы посмотрим сейчас полный расклад. Так. Нужно осознать, где вы находитесь, что вокруг вас и кто вы. Совет от осознанности. Любовь. Вы осознаете и желаете. И дальше осознанность дарит вам любовь к себе. Любовь к любимым людям. Любовь к окружению. А, также к окружению. Так, финансы. Финансы тратится, потом купится Именно собирается то сумма, которое вам необходимо. Отношение к здоровью. У вас хорошие вы относитесь к своему здоровью серьезно. Так, деньги в отношениях, где есть любовь. Играют важную роль в отношениях. Также деньги играют роль в отношении здоровья, здоровье и любовь к себе, к своему здоровью, отношения к своей душе, к родным, к близким, к друзьям. Отношения важны именно. Отношения дарят вам энергию, хорошее настроение, гармонию, финансы, которые вам необходимы для здоровья, вы относитесь очень серьезно и стараетесь накопить. У вас получится, если вы будете их копить. Любовь ко всему, что вас окружает. У вас есть любовь. Не только к самим себе, но и что вас окружает. Любовь к природе. Вы понимаете, что? Вы именно в данный момент можете себя любить больше, чем в прошлом. Либо же вы начинаете осознавать и понимать, что вы в прошлом себя любили намного больше, чем сейчас. И надо уделять внимание не только себе, но и кто вас окружает. Всем пока.